Привет, аудитория. Ну что, очередной бой UFC, Fight Nights, который пройдет в эту субботу. Шевкат Рахмонов против Карсона Харриса. Шевкат Рахмонов, 27 лет, казахский перспективный боец, очень хороший боец. И в партере, и в стойке показывает отличные результаты. Ноль поражений у него. Это бывший боец М1 Global Панкратиона провел два боя UFC. Против достаточно неплохих соперников. Обоих удосрочил в первом раунде. Короче, крутой чувак, вопросов нет. Ну и Карстен Харрис это боец уже не молодой, ему 3-4 года. Ну, я хочу сказать, что он достаточно тоже неплохой боец. Не сказать, что он перспективный, но он находится как минимум на пике своей карьеры. Тоже ему попались в UFC два неплохих соперника. Обоих он удосрочил. Неплохие показатели у него в стойке. Неплохие показатели в бартере, Но Шавкат Рахманов, наверное. Чуть-чуть на какую-то толику будет а, получше партери. А, в В стоке он не столько лучше, сколько разнообразнее, чем а, Харрис. <клес> Что я думаю по поводу этого боя. Очень опасный бой. Два нокаутера, два очень жестких бойца. Единственный тут вариант, который я нашел, это попробовать поставить на тотал больше полтора. А, с коэффициентом 2.1. Неплохой коэффициент для этого боя, потому что чью-то победу брать при таких серьезных данных, блин, сложно. Вот тотал больше полтора, более-менее что-то адекватное. И то, что один любит заканчивать поединки в первом раунде, что второй может их заканчивать, но ну... Тут можно сойти на то, что они оба друг друга знают, в принципе, знают, что, на что они способны, и просто кидаться сразу в зарубу, в жесткую, ну, особо нету смысла, тем более Шевкату Рахманова, потому что, ну, как бы, я считаю, что ему стоит присмотреться, стоит поддавливать Хариса, стоит ловить на контратаках, Потому что, ну, в принципе, по кардио он а, передышит, Харриса это однозначно. Ну, это, конечно, мое мнение, но я так думаю. Поэтому ему не стоит в первом раунде лететь прям и зарубаться, и, и то, рисковать. Потому что Харрис тоже может и вырубить, и задушить. А вот в поздних раундах, если он будет Харриса нагружать, то Харрис вполне может задышать, и там уже можно что-то и предпринять по досрочке. Вот. Так что мое решение это Total больше полтора. Что вы думаете? Пишите в комментариях, поставляйте, ставьте лайки, дизлайки. Ну и подписывайтесь на канал, конечно же. Подписывайтесь в Телеграм, будут новые прогнозы скоро. Скоро у нас Лига Чемпионов, там тоже будет интересные матч, интересные прогнозы. Все, давайте до следующих событий в мировом спорте. До свидания.